Всем привет! С вами, как всегда, Маша. В этом видео мы с вами будем разбираться, какая лошадь в Star Stable самая хромая на момент выпуска видео. Я спрашивала вас на своем телеграм-канале и группе ВК, ссылки на них в описании видео, какую лошадь вы считаете самой хромой в игре. Огромное спасибо за ваши комментарии под этими постами. Ваше мнение сильно расходится. И нельзя сделать точный вывод. Но больше всего недовольство получили Финн и Фриз. Так, а какое мое мнение? Я думала, кого же я считаю самым хромым. Немало лошадей в этом равны, но все-таки сделала выбор. Я считаю самой хромой лошадью в Старстейпл Теннесси. Некоторые подписчики тоже со мной согласились. А теперь я хочу объяснить, что значит хромая лошадь. Это такая лошадь, у которой хромота. Гениально. Не всегда хромота равно что-то поломанное у лошади разработчиками. Давайте посмотрим на примере Теннесси. Посмотрите, как эта лошадь довольно сильно размахивает головой. Лошадь в реальной жизни так делает при боли, например, когда наступает на больную ногу. Вам нравится ездить на лошади с плохим здоровьем? Да, это не реальная жизнь, это игра, но реальным конникам, как я, на такое смотреть спокойно не так легко. Смириться может каждый, но я говорю о первом впечатлении – когда человек только ищет, какую лошадь ему купить. Извините за оскорбление, но Теннесси на каждом алюре почти каждый раз меняет ногу или ноги, на которые хромает. Перейдем к комментариям моих подписчиков. За что вам огромное спасибо еще раз. Некоторые из вас, ну, реально написали бред без обид. Ну да ладно, возможно, вы неправильно поняли мой вопрос, а я имела под хромотой именно хромоту. Да, лошади в реальной жизни покачивают головой. Здоровые тоже. Только здоровые покачивают в кавычках. Совсем чуть-чуть. Признак незажатой шеи – это есть хорошо. А нездоровые, их больше, чем со здоровыми ногами, покачивают не чуть-чуть, и иногда незнающие не замечают хромоту и продолжают давать лошади большую нагрузку. Возьмем, например, когда лошадь без подков повредила немного свое копыта и начала почти незаметно хромать, особенно на жестком грунте. Другими словами, это называют щупает. Обычно такую легкую хромоту и видно за счет покачивания головы лошади. Вы думаете, я шутки шучу? Делаю вывод. Если брать общественное мнение, то все лошади в Star Stable почти все одинаково хромые. Еще раз повторюсь, видео не создано для оскорбления игры, мы лишь обсуждаем с вами минусы, которые есть у всего на свете в нашем мире. А если вы не видели тот самый пост и не успели оставить под ним комментарий, но хотите поделиться своим мнением,